Многочисленными опытами установлено, что сила тяжести пропорциональна массе тела. В этом легко убедиться. Положим на хорошо натянутую резиновую пластину сначала теннисный мяч, а затем металлический шар такого же объема. Мы сразу увидим, что металлический шар деформирует опору значительно больше, чем теннисный мяч. То есть сила тяжести, действующая на тело большей массы, больше.